Всем доброе утро. Меня зовут Парова Елина, Я специально приглашаю на гость площадки МТС и также редактор журнала «Косовый Кирилл» «Эксперт». У нас сегодня с вами оптимизация на повестке дня. Да, мы рассмотрим обеспечение э, заявок и контрактов в 2022 году. Что поменяется? правилах по 44-го закона. Пожалуйста, дайте мне обратную связь, как мне видно и слышно. Так, давайте начинать, тогда. Итак, что вы узнаете в ходе вебинара? как в ходе вебинара. Вы узнаете в основных изменениях по обеспечению в рамках организационных изменений 44-го закона. Они у нас напоминают, начнут действовать с 1 января 2022 года. Поменяется практически вся система закупок. Поэтому, соответственно, нужно относиться к этим изменениям. В Теперь у меня слышно, пожалуйста, дайте связь. Получше а сейчас напишите мне, пожалуйста. Так, отлично. Ага. Итак, значит, в ходе вебинара. Рассмотрим основные изменения по обеспечению заявок и контрактов, по оптимизационным изменениям 44 закона, также сроки обеспечения заявок и контрактов по-новому, что такое независимая гарантия и кто ее выдает, новый порядок возврата и замены обеспечения, также льготы при предоставлении обеспечения определенным участникам закупок это у нас учреждение исполнительной системы, организации инвалидов, субъекты малого предпринимательства и социально-некоммерческие организации. И также отвечу на ваши вопросы, если они возникнут. Так, так, значит, первое с вами, первый раздел, да, который мы рассмотрим, это основные изменения в обеспечении по оптимизационным изменениям закона. Во-первых, значит, что у нас поменяется? Так, раньше у нас заказчик должен был устанавливать э, обеспечение заявки на участие в конкурсах и аукционах, если начальная максимальная цена не превышала 5 миллионов рублей, э, точнее превышала 5 миллионов рублей, то есть если начальная максимальная цена контракта была больше 5 миллионов рублей, и иное не было установлено правительством э, Российской Федерации. И у нас правительство э, в 439 постановлении от 12.04.2018 года установило предельный размер в размере 1 миллиона рублей, то есть до 1 миллиона рублей обеспечение заявки устанавливать не нужно было. Свыше 1 миллиона рублей, когда начальная максимальная цена контракта, тогда, соответственно, заказчики в документацию о закупке и возвещении устанавливали обеспечение заявок. Как сейчас поменялась норма? Норма, можно сказать, не поменялась, то есть с 1 миллиона у нас точно так же заказчик обязан установить обеспечение заявки, но вот этот вот пяти миллион, да, предел он исчез. То есть сейчас для всех закупок с нового года свыше 1 миллиона обеспечение устанавливается в обязательном порядке. Соответственно, все участники, которые будут подавать заявки на электронные процедуры, на аукцион, конкурс либо запрос котировок, Напомню, да, что у нас осталось, по сути, конкурентно всего три способа, то есть все остальные способы у нас уходят, их больше не будет существовать. У нас остается только электронный конкурс, электронный аукцион, электронный запрос котировок. Точно так же остаются закрытые процедуры, но мы по большей части говорим про открытые процедуры, потому что они среди поставщиков пользуются большей популярностью. И, соответственно, свыше 1 миллиона рублей, у нас теперь э, установлен предел самим законом 44-м, и все заказчики обязаны будут э, устанавливать, э, соответственно, обеспечение заявок, когда начальная максимальная цена контракта превышает 1 миллион рублей. Поехали дальше. В отношении организаций э, учреждений э, исполнения наказаний э, и организаций инвалидов э, – у нас поменялось размер обеспечения поменялся, да, то есть, если раньше при начальной максимальной цене контракта более 20 миллионов рублей обеспечение составляло два процента от начальной максимальной цены, то сейчас с Нового года для Уис и организации инвалидов обеспечение будет составлять пол процента от начальной максимальной цены, при притом независимо от суммы самой начальной максимальной стоимости закупки, то есть начальной максимальной цены, которую устанавливает заказчик. Вне зависимости от предела НМЦК, заказчики обязаны будут устанавливать обеспечение заявки в размере полпроцента. Далее. У нас обеспечение заявок, как вы знаете, обычно и сейчас еще, да, в данный момент, до Нового года. Обеспечивается заявка либо денежными средствами, которые вы переводите на специальный счет в банке, либо возможен вариант обеспечения путем банковской гарантии. До конца этого года так и будет. Да? С нового года у нас банковская гарантия уходит навсегда, понятие, да, его больше не существует в законе. Его заменили понятием независимая гарантия. Что это такое и, собственно, кто может ее выдавать, я чуть позже об этом расскажу. Соответственно, заказчики принимают в качестве обеспечения заявки либо средства со спецсчета, либо а, независимые гарантии. Да? А, соответственно, вы как поставщики получаете эти независимые гарантии у ряда организаций. Помимо банков добавили сюда еще организации, которые имеют полномочия выдавать такие гарантии. Срок гарантии также изменили по обеспечению заявок, раньше обеспечить заявку можно было как денежными средствами, так и банковской гарантией, и срок составлял у банковской гарантии не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Теперь точно так же обеспечить заявку можно будет денежными средствами либо независимой гарантией, и срок независимой гарантии снизили до одного месяца с даты окончания срока подачи заявок. Далее, что еще для поставщиков в новых изменениях приятного? Да? Ввели иммунитет спецсчета. Момент важный, Почему? потому что сейчас все те деньги, которые вы перечисляете на спецсчета, они под защитой. Если раньше у денег на спецсчетах не было иммунитета, их могли взыскать в счет любых обязательств участника закупки, то сейчас деньги, которые лежат на спецсчете, нельзя взыскивать, например, по исполнительному листу. Соответственно, эти деньги на счет заказчика ни в коем случае да, не могут перейти. В отношении размера обеспечения заявок ничего не поменялось, то есть точно так же все осталось, если начальная максимальная цена не превышает 20 миллионов, то размер обеспечения заявок составляет от 0,5% до 1% начальной максимальной цены, и если размер превышает 20 миллионов рублей, то от 0,5% до 5% начальной максимальной цены контракта. То есть с размерами осталось все так же, но еще раз напомню, что у нас остается три конкурентных процедуры, они все в электронной форме, это электронный аукцион, электронный конкурс и электронный запрос котировок. То есть именно в них заказчики обязаны будут устанавливать такой размер обеспечения заявок, а поставщики, соответственно, его обеспечивают. Что касается обеспечения исполнения контракта, что меняется? Во-первых, также точно, как и в отношении обеспечения заявок, теперь заказчики будут принимать, а поставщики получают независимые гарантии вместо банковских. Также точно в отношении реестра гарантий, который у нас находится в единой информационной системе. Сейчас он называется «Реестр банковских гарантий», с нового года он будет называться «Реестр независимых гарантий», и как только э, эту гарантию, которую вы получаете в качестве обеспечения исполнения контракта, э, вам выдает э, организация гарант, э, и, соответственно, э, вы эту гарантию позже передаете заказчику, э, как только вы ее получаете, то, соответственно, организация гарант вносит сведения в реестр независимых гарантий, да, с нового года он будет именно так называться, и, соответственно, в этом реестре независимых гарантий заказчики будут ее проверять, то есть наличие, номер, реквизиты, кто выдал, и сравнивать с тем значит, документом, который вы представите в качестве обеспечения исполнения контракта. Дальше. Кто, собственно, может выдавать независимые гарантии? Во-первых, это банки из утвержденного перечня. Обратите внимание, что вот этот вот перечень, он есть на официальном сайте Минфина. И каждые несколько месяцев Минфин обновляет эти банки, то есть какие-то банки уходят из перечня, какие-то в нем остаются, какие-то добавляются. Сейчас на данный момент в этом перечне 138 банков. И помимо банков независимую гарантию может выдавать государственная корпорация ВРФ, также региональные гарантийные организации для субъектов малого и среднего предпринимательства и Евразийский банк развития для участников из стран ЕАЭС. Также поменялись нормы в отношении обеспечения исполнения, когда заказчик меняет существенные условия контракта и когда, соответственно, поставщик тоже в этом процессе задействован. Почему? То есть, Если стороны хотят поменять существенные условия, например, цену, либо количество, либо еще какие-то да, условия, то появились, если в процессе да, этой перемены появляются новые обязательства, то нужно их, соответственно, обеспечивать. Поставщик должен внести обеспечение контракта и, значит, в зависимости от того, как меняется существенное условие, либо увеличить обязательства по контракту, либо уменьшить, и, соответственно, обеспечение должно быть точно так же увеличено, либо уменьшено. При этом по-новому с 2022 года можно не предоставлять новую независимую гарантию, а внести изменения в уже имеющуюся гарантию. То есть не совсем пока понятно, как этот процесс будет происходить, но, тем не менее, да, такое право есть. То есть. Можно и получить взамен новую, и внести изменения в уже имеющуюся. Если, соответственно, поставщик вносит новую гарантию, когда обязательства поменялись, то заказчик должен отказаться от прав по ранее предоставленной гарантии. Если обеспечение внесено было деньгами, то, соответственно, заказчик возвращает часть средств, если обязательства были уменьшены, либо увеличивает. И тогда, соответственно, поставщик обязан дослать то количество средств на счет заказчика, которое, значит, было, которое покрывает да, вот эту вот сумму увеличенных обязательств. Также, если стороны изменяют срок исполнения контракта, то нужно установить, и заказчик обязан установить, да, новые сроки по возврату обеспечения. Перейдем, собственно, к срокам обеспечения заявок и контрактов по новому. Итак, срок гарантии по обеспечению заявки снизили до одного месяца, еще раз да, повторяемся, что обеспечить заявку можно и денежными средствами, и независимой гарантией. Ранее срок составлял 2 месяца. И для поставщиков в этом смысле это положительный момент, потому что независимая гарантия с меньшим сроком, как вы знаете, она стоит дешевле. Соответственно, вы сможете, особенно на большие закупки, да, с высокой начальной максимальной ценой контракта, получать Такие независимые гарантии, чтобы обеспечить заявку и не использовать свои собственные средства, чтобы их не замораживать, да, не вкладывать на долгий срок. Хотя обеспечение заявки – это не такой, в принципе, долгий срок, да, то есть, соответственно, но в любом случае независимая гарантия будет выглядеть привлекательнее. Естественно, надо сопоставлять стоимость, да, самого обеспечения заявки, насколько это будет выгоднее обеспечить заявку деньгами, либо обеспечить независимой гарантией. То есть здесь зависит все от начальной максимальной цены контракта, и, соответственно, от того, что наиболее выгодно. Срок обеспечения исполнения контракта остался тем же. Он составляет один месяц после исполнения обязательств. Поставщик вносит обеспечение если оно предусмотрено контрактом и извещением о закупке и при этом у поставщика есть право уменьшить это обеспечение в случаях, которые предусмотрены законом по 44 ФЗ. Здесь можно оговориться и сказать, что, например, когда вы выполните первый этап, тогда вы, соответственно, можете вернуть часть обеспечения за успешно выполненный первый этап. Смотрите, у нас еще с нового года появляется в законе определение конкретного отдельного этапа исполнения контракта, и в рамках этого каждый заказчик обязан будет прописывать в контракте отдельные этапы, соответственно, у поставщика появится возможность после конкретно выполненных отдельных этапов установленных в контракте, да, вернуть часть обеспечения. Если поставщик внесет обеспечение независимой гарантии, то не обязательно получать новую, можно внести изменения в уже э, предоставленную ранее. Также, если предоставлена новая гарантия, то заказчик должен отказаться от прав по старой. Э, в отношении обеспечения и исполнения контракта, что еще изменится? Итак, если обеспечение внесено деньгами, то поставщик вносит на тот же счет обеспечение дополнительных обязательств. Это если цена контракта будет увеличена. Если же уменьшена, то, соответственно, заказчик вернет эти деньги. И самое главное, что заказчик обязан предусмотреть срок, возврата обеспечения, да, если изменились обстоятельства, если обязательства по контракту были увеличены либо уменьшены. Теперь придется отслеживать каждый контракт, где было обеспечение исполнения подано в качестве независимой гарантии. И если цена контракта меняется, то, соответственно, действовать по новым правилам. Вот, то есть вносить изменения в уже полученную независимую гарантию. Собственно, к ней мы дальше и перейдем. Независимая гарантия и кто ее выдает. Итак, независимая гарантия. Список организаций гарантов был расширен. Начнет он действовать с 1 января 2022 года. Кроме банков у нас теперь есть другие организации-гаранты. И давайте вот на следующем слайде посмотрим, собственно, где нам брать информацию да, об этих организациях. Во-первых, банки из утвержденного перечня. Вы берете эту информацию с официального сайта Минфина. Таких банков на данный момент 187 штук. Обязательно проверяйте этот ресурс, потому что количество банков и, соответственно, их наименования меняются в этом перечне. То есть, когда вы получаете, так скажем, хотите получать независимую гарантию, да то есть, когда у вас есть такое, такое желание и такая необходимость, в первую очередь смотрите в вот этот вот перечень, Банков, да, утвержденный Минфином. То есть, э, для того, чтобы выбрать, где вы получаете независимую гарантию, надо убедиться, что банк есть в данном перечне. Далее, государственная корпорация развития ВПРФ. У них так сайт называется ВПРФ. Э, точно так же, да, вы можете на него зайти. Э, есть там отдельная вкладка, да, которая касается нашего вопроса, и, соответственно, также сверить реквизиты, уже когда выдано будет гарантия, то есть проверить, то ли она, собственно, организации выдана. Далее, Евразийский банк развития для участников из стран ЕАЭС, сайт eabro.org, в нем тоже, в принципе, есть достаточно много информации, то есть если... Ваша организация относится к, к, как скажем, к поставщику, который поставляет товары из стран ЕС, то, соответственно, здесь можно тоже ознакомиться с тем, как эта организация выдает независимые гарантии. И последняя строчка это региональные гарантийные организации для субъектов малого и среднего предпринимательства. В законе прописано, что перечень будет утвержден органом, который регулирует контрактную систему. То есть от Минфина мы будем ждать. Этого, собственно, перечня. Но на данный момент на официальном сайте корпорации МСП есть уже аккредитованные региональные гарантийные организации. Если по указанному адресу вы зайдете, то там можно найти этот перечень и по каждой организации кликнуть, соответственно, информация есть. Да, где взять, собственно, вот эти вот источники. В этой табличке все написано. Воспользуйтесь ей для того, чтобы понять, у кого вы получаете с нового года независимую гарантию в качестве обеспечения заявки либо контракта. Далее. Значит, как только вы получите независимую гарантию, она попадет в реестр независимых гарантий в единую информационную систему. Каждый заказчик в своем личном кабинете проверяет при получении да, независимой гарантии, ее достоверность и э, сверяет все реквизиты, соответственно, и принимает решение о том, чтобы принять, либо не принять обеспечение э, исполнения контракта, либо обеспечение заявки. А, пока в единой информационной системе название реестра не изменили, но предположительно, что с 2022 года он будет работать точно так же, как и до этого, как работает сейчас. Так, гарантия должна быть выдана именно под э, условия э, той закупки, в которой вы собираетесь участвовать, да, ну либо уже заключаете контракт по ней. Э, и удостовериться в этом, это главная ваша цель, когда вы оформляете независимую гарантию она должна быть выдана на конкретный объект закупки. Этот объект закупки должен быть прописан, поэтому надо внимательно смотреть также наименование сторон, да, то есть для кого собственно эта закупка проходит, наименование заказчика, срок, сроки действия и что появилось у нас с 2022 года в независимой гарантии, там будет в обязательном порядке указываться идентификационный код закупки, чего не было ранее. Да, ранее был указан номер извещения, и это как раз-таки поможет идентифицировать, да, собственно, принадлежность вот этой вот независимой гарантии к обеспечению вашей закупки. И, соответственно, смотрим на номер извещения и на идентификационный код закупки. Сверяем эти реквизиты. И, собственно, они находятся обычно в верхней части документа. И если все совпадает, то, соответственно, мы принимаем эту гарантию от организации гаранта, которая ее выдает. Срок независимой гарантии составляет один месяц. Если гарантию получаете в качестве обеспечения заявки, то срок один месяц ⁇ с даты окончания срока подачи заявок. Если для обеспечения исполнения контракта, то, соответственно, срок независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств не менее чем на один месяц. И заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию не более трех рабочих дней со дня ее поступления на электронной площадке. Также в гарантии в обязательном порядке должно присутствовать условия о неустойке и о бесспорном списании. То есть здесь в этом отношении ничего не поменялось. Практически все требования, которые у нас были до этого, по отношению к банковской гарантии, они, собственно, остаются. Вот. То есть неустойки, сроки выплат, расходы на перечисление средств, все это должно быть указано в гарантии. Если каких-то из условий нет, то, соответственно, обратитесь в другой банк, это, естественно, займет время. Вот. Но в то же время вы сможете... Для себя понять, да, что лучше денежные средства перечислить, либо получить независимую гарантию, либо успеть это сделать в другом банке. Но здесь все зависит от сроков. Если вы по срокам укладываетесь, да, то, соответственно, чтобы избежать ошибки, нужно проверять очень внимательно, что выдает вам организация гарант. Так новый порядок возврата и замены обеспечения. Если поставщик несет обеспечение независимой гарантии, то, соответственно, он может не получать новую гарантию при изменении обязательств. И... Соответственно, внести изменения в предыдущую, то есть обратиться да, в ту организацию, в которую он получал, отправить информацию в эту организацию и получить новый план гарантии. Естественно, заплатить за это дополнительные средства, понятно, что это не будет бесплатным. Вот. И, собственно, в этом, в этом случае да, заказчик должен отказаться от своих прав по предыдущей гарантии. Что поменять в работе? Придется отслеживать замену и возврат обязательств по обеспечению исполнения контракта. В случае изменения цены придется снова обращаться в организацию Гаранты и получать новую измененную независимую гарантию. А это значит потратить дополнительные средства. Далее. Деньги по обеспечению контракта вернут при снижении цены. Если обеспечение внесено денежными средствами, на тот же счет поставщик перечислит дополнительные денежные средства при увеличении обязательств. Если же цена уменьшилась, то заказчик, соответственно, вернет денежные средства обратно на счет поставщику. Из-за того, что все время придется отслеживать и проверять замену, и возврат обязательств по обеспечению исполнения, контролируйте входящие письма, которые поступают от заказчиков по тем контрактам, которые у вас заключены, и где есть обеспечение исполнения контракта. И также, если меняются, если вы заключаете доп. соглашение, то, соответственно, следите за тем, чтобы вовремя была заменена независимая гарантия, если вы ее выбрали в качестве обеспечения исполнения контракта. Итак, льготы, которые у нас предоставляются при обеспечении определенным участникам закупок, это учреждение исполнения наказаний, да, либо организации инвалидов, либо субъекты малого предпринимательства и социально-некоммерческие организации. Итак, для УИС значит, предельные размеры заявки изменятся. Да? Ранее были 2%, сейчас стали 0,5% вне зависимости от начальной максимальной цены контракта. И обеспечение заявки, соответственно, снижено и привлечет большее больше участие, да, со стороны этих организаций. Если вы участник закупок и относитесь к УИС либо организациям инвалидов, то будете меньше вносить средств для обеспечения заявки. Заранее можно скорректировать расходы, да, в сторону уменьшения, и, собственно, на следующий год средств придется тратить меньше. Далее, значит, для поставщиков, которые являются субъектами малого предпринимательства, либо социально-некоммерческими организациями, размер обеспечения и исполнения контрактов может быть установлен до 10%, решать будет заказчик, да, сколько он будет устанавливать. Кроме перечисленных правил, также у нас остается. Правило, когда поставщик, который является СМП или Басонко, он может не вносить обеспечение, то есть эта норма в законе остается, ее никто не убрал. Соответственно, если у вас есть предыдущий опыт исполнения контрактов, притом успешный, да, без неустойок и штрафов, соответственно, вы сможете вносить сведения о трех ранее исполненных контрактах. И при этом государственные и муниципальные учреждения вообще не предоставляют обеспечение заявок на закупках, если они являются поставщиками. Если у вас нет ранее исполненных контрактов, то, соответственно, обеспечивайте контракты денежными средствами, либо получением независимой гарантии по новым правилам. Так, теперь я готова ответить на ваши вопросы, если они есть. Коллеги? Вопросов не вижу. Запись вебинара будет. На этом, коллеги, я с вами прощаюсь. Всего доброго.